В эфире государственной телерадиокомпании Альтер новости. В студии вас приветствует Юлия Ценко. Здравствуйте. В Кыргызстане вели запрет на проведение работ на лицензионных площадках, предоставленных для геологического изучения и разработки радиоактивных элементов урана. По информации отдела информационного обеспечения аппарата правительства, премьер-министр подписал распоряжение, согласно которому до законодательного урегулирования запрещается проведение работ на лицензионных площадях, предоставленных для геологического изучения и разработки радиоактивных элементов урана. Запрет не распространяется на деятельность по при культивации хвостохранилищ и горных отвалов урана. Также в Аппарате правительства сообщили, что утверждено положение по управлению государственными инвестициями. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр. Документ принят в целях повышения эффективности и усовершенствования процесса подготовки реализации мониторинга государственных инвестиционных проектов. Положение представляет собой единую согласованную систему инициирования, оценки, отбора, утверждения и реализации проектов государственных инвестиций для исполнительных агентств, полномочных органов и заинтересованных сторон. В начале года премьер-министром ставилась задача по тому, чтобы регламентировать все процессы по продвижению проектов госинвестиций в связи с тем, что очень много нареканий в части именно задержек при продвижении проектов госинвестиций. Также депутаты неоднократно поднимали вопрос относительно эффективности реализации проектов госинвестиций. В этой связи вот было создано положение, было разработано, согласовано со всеми министерствами, ведомствами. Также мы учли мнение наших партнеров по развитию и уже было принято и подписано премьер-министром, Положение, которое детально регламентирует все процессы по продвижению проектов госинвестиций. В Бишкеке около железной дороги произошел взрыв. В Бишкек теплосети сообщили, что взорвалась не труба теплосети, а тепловое оборудование. По предварительным данным в результате взрыва пострадали 4 человека и госпитализировались с различными травмами. В МЧС сообщение о взрыве не поступало, пожарные спасатели на место не выезжали. Взрыв произошел сегодня примерно в 9.00 для расследования взрыва. Уже создана специальная комиссия, как сообщил главный инженер госпредприятия Крыга Джулу Николай Лиличенко. Причины взрыва могут быть разными. Место было рассмотрено работниками линейного отдела милиции, транспортная прокуратура, сейчас должен подъехать технический инспектор госэпотехинспекции, потом мы все соберем, подъем всю документацию, и тогда только комиссия может определить, почему произошел взрыв. Пострадавшие, да, 4 человека пострадали, их всех увезли в больницу, они все живы. Это сотрудники? Это все сотрудники железной дороги. Это разные подразделения. И охрана, и работники фирмы Один работник организированной охраны и человека работники фирмы. В мае министр внутренних дел Кашкар Джануш Алиев и член Госсовета, министра общественной безопасности Китая Джао Кэджим обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его дальнейшего развития. После обсуждения основных вопросов был подписан протокол о предоставлении материально-технической помощи Министерству внутренних дел Кыргызстана на безвозмездной основе, а именно оборудование на общую сумму 30 миллионов юаней. Сегодня по плацу ПСН Шумкар министр рассмотрел новые автобусы, микроавтобусы, внедорожники, бронированные полицейские автомобили, прибывшие из Китаем. Глава МВД отметил, что предоставленное на безвозмездной основе полицейское материально-техническое оборудование несомненно окажет немаловажную роль в повышении уровня внесения службы УВД страны по борьбе с преступностью и по обеспечению общественной безопасности, в том числе в период проведения саммита глав государств Шанкайской организации сотрудничества. Также был проведен строевой смотр личного состава центрального аппарата МВД. Председатель Национального банка Толкунбек Абдегулов встретился с представителями сотовых компаний. У встречи кроме операторов мобильной связи участвовали представители Ассоциации операторов и связи операторов платежных систем. Стороны обсуждали изменения и дополнения в нормативные правовые акты, регулирующие деятельность операторов платежных систем и платежных организаций. Затронуты вопросы, связанные с агентской схемой по возврату денежных средств с лицевых счетов абонентов, увеличением уставного капитала, обеспечением гарантированности платежей после ситуации с покупкой платежными операторами мобильника Киеве создана рабочая группа для изменения некоторых требований к операторам платежных систем в сторону их ужесточения. Группа сделала анализ регулятивного воздействия по изменениям и в ближайшее время их несут на общественное обсуждение. Задержан экзаведующий отделом судебной реформы и законности аппарата президента страны Манас Арабаев. По данным ГКНБ, антикоррупционные службы и ведомства продолжаются мероприятия, направленные на привлечение к ответственности лиц, причастных к фактам злоупотребления должностным положением в интересах отдельных преступных групп, осуществивших рейдерский захват объектов предпринимательства иностранных инвесторов. Во время следствия по делу о коррупции установлена причастность Манаса Арабаева к преступлениям. Он задержан и во дворе ВВС СИЗО ГКНБ ведется следствием. Напомню, Арабаев, освобожден от должности. Соответствующий указ подписал президент в мае прошлого года. В ДКНП в ходе оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению каналов реализации на территории страны специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации скрытого наблюдения, выявлены лица, причастные к незаконной реализации подобной аппаратуры. Установлено, что на одном из сайтов было размещено объявление о продаже спецсредств для скрытой аудио-видеосъемки. Согласно санкции суда проведен обыск по адресу жительства рекламодателя, в результате чего данные спецсредства были обнаружены и изъяты. Согласно санкции суда, проведен обыск по адресу жительства рекламодателя, в результате чего было обнаружено и изъято специальные технические средства. Материалы досудебного производства зарегистрированы в АСРП по признаку преступления предусмотренного статьей 252 Уголовного кодекса Кыргызской республики. Это незаконное производство и оборот специальных технических средств в настоящее время ведется следствие. В ГСБ произведен очередной денежный перевод на единый депозитный счет в размере 36 миллионов 988 тысяч сомов. На сегодняшний день общая сумма средств, поступивших на единый депозитный счет со стороны ГСБ, составила 700 миллионов 441 тысяча сомов. Данное перечисление произведено во исполнении постановления правительства об открытии единого депозитного счета для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях. В Бишкеке в результате автонаезда погибли 34-летняя женщина и ее четырехлетний сын. По информации УБДД, ДТП произошло 1 июня примерно в 23.00. После автонаезда на пешехода водитель скрылся с места происшествия. Женщина скончалась на месте, ее четырехлетний сын в больнице. 19-летний водитель автомашины «Мерседес Бенц» позже пришел с повинной. Все материалы передали в следственную службу ГУВД Бишкекам, сообщили в управлении. В Бишкеке сотрудники милиции задержали гражданина Турции, которого разыскивали по линии Интерпола. Ранее в МВД поступила информация, что мужчина скрывается от органов внутренних дел, находится на территории Кыргызстана, Нелегальный и намерен выехать страны Европы по поддельным документам. 35-летнего иностранца задержали, его объявили в розыск за совершение тяжкого преступления на территории Турции. Решением суда он во выдворен в СИЗО-1, сообщили в МВД. Бишкек Теплосеть 4 июня приступит к подключению потребителей к горячему водоснабжению. Согласно распоряжению Мэри Бишкека, 6 мая производились ремонтно-профилактические работы и регламентные испытания на плотность водяных тепловых сетях. По данным компании, на 1 июня в тепловых сетях выявлено 65 повреждений, часть из них устранена, остальные будут ликвидированы до начала отопительного сезона. Отмечено, что Бишкек Теплосеть приложила все усилия, чтобы возобновить подачу горячей воды на 2%. Два дня раньше подключение будет производиться в течение трех дней в первую очередь подключат детские сады больницы и остальные социально значимые объекты потребители просят при возобновлении подачи горячей воды перекрыть вентили на подводках к водонагревательному баку типа аристон для исключения перетоков к этому часу это все новости оставайтесь с телеканалом альтер хорошего вам дня до встречи